Здравствуйте, вот вы сегодня уезжаете. Скажите, пожалуйста, как вы отдохнули? Как вам понравился отдых в Болгарии? Вот вы отдыхали в комплексе Бутерпляй. в вот целом расскажите, что у вас тут, какие хорошие события произошли за этот период времени? Я отдохнула очень хорошо, жалко мало. Потому что, ну, во-первых, комплекс Бутерпляй – это чудесное место, близко от моря. Здесь очень хорошие квартиры. Все, все под рукой, у тебя здесь есть все удобства, все чисто, все замечательно. Сама Болгария – это просто чудо, жалко мало времени, потому что посмотреть в Болгарии можно очень много. За неделю я объездила много мест, и это было просто чудесно. Море замечательное. Да море рядом, да, бутерпляет? Да, море рядом, море для детей, это очень важно. Можно и поплавать, можно и попрыгать с детьми, и поиграть в подвижные игры просто хорошо. Пляж очень хороший, здесь песочек, поэтому это просто замечательно. Мы ездили на грязи. Очень рекомендую. Это особенно... по морье, да, вы ездили? Да, особенно дамам. Определенного возраста. Очень помогает. Кожа после грязи отличная. Ну супер, здорово. Знаете, насколько я говорю насчет погоды, тоже вас не подвела, то что вам повезло тоже с погодой, со всех сторон. Потому что то, что звонят из Москвы, сейчас, конечно, возвращаться в 13 градусов. Да, прохладненько будет. Там дом. Ну Вы знаете, я очень рада, что вы уезжаете с хорошим настроением, и что касается вот компании нашей Еродом-21, вы мне сказали, вот встреча, заселение, вот вы сейчас уезжаете с хорошим настроением, Каких вопросов у вас не, не возникло в процессе, правильно? Ничего не возникло, все вовремя. Не нужно ничего Нет, корректировать нам. Ничего, ничего. <смех> Улучшать Надо... что-то. <смех> ну, пока я не заметила ничего <смех> такое, что можно было бы улучшить. <смех> ну, спасибо вам большое. Значит, вы будете советовать нашу компанию Евродом 21 Спасибо большое. Спасибо за такие добрые слова в нашу сторону. И мы ждем обязательно. И еще сезон, правда, не закончился у нас. Сентябрь, октябрь еще. Можно, обяз... можно и приехать обратно, если будет холодно в Москве. Вот. Но и на следующий год и вообще по у нас обязательно ждем всегда рады спасибо. спасибо я обязательно приеду и всем приятного отдыха спасибо большое